Приветствую подписчиков сайта и канала по арабски.ру и всех зрителей этого видео. В нем я расскажу об особенностях строения грамматики арабского языка и в чем основная сложность его изучения. Прежде всего, это видео следует считать вводным уроком курсу по грамматике арабского языка. Но вместе с тем, это видео будет полезно всем, кто интересуется арабским языком, задумывался об его изучении и хотел бы знать об этом языке больше. После просмотра этого урока вы э, узнаете ответ на вопрос, почему арабы, носители языка, то есть те люди, для которых арабский язык является родным, могут читать тексты без огласовок. Для тех, кто не знает, огласовки это такие специальные знаки, которые ставятся над и под буквами в арабских словах и означают гласные звуки. Так вот, в арабских странах Большинство текстов, документов, э, пресса пишется без этих огласовок, без этих специальных знаков. Человеку, только начинающему изучать арабский язык, даже хорошо усвоившему алфавит, чтение на арабском языке, тексты без огласовок не прочитать. И практически у каждого начинающего изучать арабский возникают вопросы. А как же читаются тексты без огласовок? Я думаю, что наверняка и вы задавались таким вопросом, почему нельзя сразу научиться читать тексты без огласовок, вы поймете тогда, когда посмотрите это видео. Итак, обо всем по порядку. Давайте для начала сравним английский и арабский языки. И тем самым ответим на вопрос, почему арабский язык сложнее европейских и вообще арабский язык это один из самых сложных языков в мире. В качестве примера я использовал простое английское предложение. You are doing your work. Ты делаешь твою работу. Для тех, кто не знает английский, поясню, что слово you означает ты, либо вы, если мы обращаемся к нескольким людям. При этом пол людей не важен. Это может быть и мужчина, и женщина, или группа людей каких-то. А слово you означает твой, твоя, твое. Либо «ваш», «ваши». Опять же, вне зависимости от того, сколько людей, какого они пола, слово будет одно и то же. Теперь обратим внимание на предложения на арабском языке. Всего таких предложений 5. Эти предложения – полный аналог предложения на английском языке. То есть, даже на такое простое английское предложение у нас приходится целых 5 вариантов, арабских предложений. При этом в английском предложении мы видим 5 слов, а в арабских предложениях, аналогах английского предложения, мы видим всего 2 слова. В левой части экрана на фиолетовом фоне вы можете наблюдать список грамматических характеристик, приведенных в примере предложений. Рассмотрим вкратце каждый из них. Во-первых, в арабском языке используются слитные притяжательные местоимения. В предложениях они выделены синим цветом. Эти слитные притяжательные местоимения соответствуют английскому слову «your». При этом в каждом из арабских предложений эти окончания, эти слитные притяжательные местоимения разные. Связано это с тем, что в арабском языке есть категория двойственности. Для сравнения, в русском языке слова могут быть в единственном числе или во множественном. Например, книга или книги, улица или улицы. Нет такой формы слова, которая бы означала две книги или две улицы. Для того, чтобы показать, что книг две или улиц две, мы используем числительное «две», ну или «два», если слово мужского рода. По-другому никак не сказать. А в арабском языке можно преобразовать слово в такую форму, которая будет соответствовать двойственному числу. Это не самая большая сложность. Наибольшую сложность вызывает то, что род, мужской или женский, число лиц или предметов отражается в пред- и постофиксальных составляющих глаголов и имен. А что же такое пред- и постофиксальные составляющие глаголов и имен? Это то, что вы сейчас видите на своих экранах, выделенное оранжевым и синим цветами. Как вы могли уже заметить, оранжевым цветом показано несколько частей глаголов. Буква ТА с ФАТХАЙ, которая стоит в начале глагола ТАФАЛЮ, это предофиксальная составляющая. И в других формах этого же глагола окончание ИНА, они, УНА, и и буква нун сватхай это постфиксальная составляющая. Оранжевый цвет, которым они выделены, не случайно совпадает с цветом слова you в английском примере. Данные пред- и постфиксальные составляющие глаголов соответствуют одному единственному слову you в английском языке. Если бы это был пример не из английского языка, а из русского, то было бы всего лишь два слова ты или вы. Но в арабском языке мы видим целых пять разных постафиксальных составляющих у глагола. На самом деле их еще больше, чем 5. Так как здесь приведены только формы глагола для второго лица разных родов, мужского и женского, и разного числа лиц. Единственного, двойственного и множественного. Если бы мы добавили сюда предложение для первого лица, третьего лица, то таких форм получилось быть всего 14. Вот таким незатейливым способом я показал вам основную сложность арабского языка. Заключается она в том, что в формах слов, глаголов и существительных с прилагательными отражается очень-очень много грамматической информации. Именно поэтому мы видим только два слова в каждом арабском предложении вместо пяти слов в английском языке. Теперь, для того, чтобы вы более полно представляли себе план предстоящего изучения, посмотрим на структуру арабского языка. Справедливости ради замечу, что это далеко не полная структура, но здесь показаны наиболее важные и значимые ее составляющие. В левой части экрана, снизу вверх, стрелками показаны условные этапы, Освоение грамматики арабского языка, в процессе изучения которых на том или ином этапе вы будете обладать определенными возможностями в использовании арабского языка. Самый первый элементарный этап, показанный на нижней стрелке, называется «Что-то могу сказать». Что он подразумевает? На этом этапе вы запомните предлоги и союзы, местоимения, наиболее употребимые наречия, а также получите минимальный лексический запас из существительных, благодаря которым вы можете строить простые фразы. Например, такие «У меня есть семья», «Это мой сын», «Это моя дочь», «У меня одна сумка», «У меня две сумки», «Я в аэропорту», «Я в магазине» и другие подобные им фразы. Очень простые, элементарные. Следующий условный этап, который я назвал простые темы, говорит сам за себя. На этом этапе вы уже сможете самостоятельно строить свою речь, для того, чтобы высказаться на какие-то простые вопросы, на какие-то простые темы. Примерно в таком ключе. Я пришел в магазин, купил килограмм конфет. После этого я вышел из магазина и пошел в сторону парка. В парке я... Прогулялся 15 минут, затем вернулся домой. Мы пили чай с друзьями и обсуждали новости. На этом этапе вы уже сможете использовать глаголы первых основных трех 4 видов или пород, как их обозначают в грамматике арабского языка, а также согласовывать между собой имена существительные и прилагательные, то есть характеризовать те или иные предметы какими-либо прилагательными. Например, килограмм вкусных конфет. Я прогулялся в красивом парке. Также вы сможете использовать числительные, порядковые, количественные. И на последнем этапе, показанной верхней стрелкой, которая называется «Читаю без огласовок», вы сможете выйти на тот уровень, когда незнакомый для себя текст вы сможете читать без огласовок, без знаков означающих гласные звуки, то есть именно те тексты, которые используются в арабских странах, в газетах, журналах, книгах, да попросту везде, кроме учебной литературы и Корана, самостоятельно понимая, каким образом строятся слова, зная их формы, виды этих форм, принципы их строения, самостоятельно расставляя гласные звуки без посторонней помощи. Разумеется, такие знания вам позволят самостоятельно строить свою речь на арабском языке и разговаривать уже на более сложные темы. Также нужно коротко остановиться на том, что грамматика арабского языка, как и, впрочем, всех других языков, включает в себя морфологию, которая по-арабски называется «тасрейфун» или «сорфун» и «синтаксис». То, о чем мы говорили все это время, включает в себя раздел морфологии, то есть словообразования. Раздел грамматики, изучающий часть речи, категории и формы слов. Морфология это самый сложный раздел в арабском языке. Синтаксис гораздо менее сложный и во многом даже похож на русский язык, на принцип строения предложений в русском языке. Но скажу лишь то, что несмотря на свою сложность, меня восхищает этот раздел. Восхищает тем, что от одного слова мы можем образовывать десятки других слов. В рамке приведены примеры глагола «кятаба», который означает «писать», либо «он написал в прошедшем времени». От него образуется глагол настоящего времени «яктубу», он пишет, далее «мактабатун», «библиотека», кетибун, «писатель», «китабатун» — «процесс письма», «китабун» — «книга», «мактубун» — написанный, причастие страдательного залога. Все эти слова однокоренные глаголу Кятаба и образованы от него. Образованы эти слова по строго определенным правилам и формулам, зная которые вы также сможете от любого известного вам глагола образовывать разные его формы и другие части речи, существительные причастия и в некоторых случаях даже наречия. Либо наоборот, зная существительное его значение, вы можете догадаться, что означает однокоренной ему глагол. Вот в этом и есть некоторая универсальность арабского языка. Запоминайте одно слово, но с высокой долей вероятности, зная правила морфологии, можете образовать десяток других однокоренных ему слов. Что такое синтаксис? Говоря проще, синтаксис это то, в каком порядке слова должны располагаться в фразах и предложениях и как они взаимодействуют друг с другом. Как и во многих других языках, предложения могут быть отнесены к разным типам. Глагольные или именные, вопросительные и повествовательные, безличные, обобщенно-личные, сложные, с сочинительными и подчинительными связями. Давайте прочитаем пример одного из таких сложных предложений. Он известил меня, что изучает сейчас положение в Ливии, где были обнаружены огромные запасы нефти, которые оцениваются в 2 миллиарда тонн. И на русском языке, и на арабском языке это предложение сложное. Включают в себя различные... Сочинительные и сложно подчинительные связи. Наша цель в курсе по грамматике научиться читать такие предложения, переводить их и в идеале самостоятельно уметь составлять. Хотя в повседневной жизни и не стоит пользоваться такими сложными и длинными конструкциями, так как это усложняет восприятие у собеседника. Но уметь эти предложения читать и понимать очень важно. Так как именно из таких предложений состоит пресса на арабском языке, книги пишутся, также с употреблением таких сложных конструкций. И для полноценного знания арабского языка важно понимать такие предложения, к чему мы и будем стремиться по мере изучения курса. На этом у меня все, спасибо за ваше внимание, желаю успешного обучения арабскому языку.